Всем приветики! Спасибо вам огромное за теплые слова и за поддержку. Благодарила, благодарю и буду благодарить. Кто не подписан на мой канал, подписывайся скорей. Ну а сейчас, как обычно, анекдотик. Новый русский купил себе джип, поставил во дворе. Ночью идет алкаш, подходит сзади к автомобилю, смотрит. А там цифры четыре умножить на четыре. Он так подумал. О! Берет гвоздь и царапает шестнадцать. С утра идет хозяин джипа, смотрит сам в шоке. Поехал в сервис. Все ему сделали. И так повторяется на протяжении всей недели. Весь обессиленный, никакущий уже. Приезжает снова в сервис. Хозяин джипа и говорит, да сделайте мне эти... Господи, фирменная цифра. 4 умножить на 4 равно шестнадцать. Все мы сделали. Радостный, довольный. Приезжает к дому, паркует снова джип и уходит. Идет снова алкаш. Подходит к джипу, смотрит. А там 4. умножить на 4 равно шестнадцать. Он берет хвост и царапает. Правильно.